Назад. Нам Жанна Владимировна довелось вот так познакомиться с одним удивительным человеком. Зовут ее Наталья Борисовна Ковалева. Угу. Она это пенсионер, пожилой человек. Дай бог здоровья ей крепкого. Она всю жизнь проработала в госплановской науке. Угу. Институт по автоматизации и ну, внедрению этих самых новых систем вычислительной техники и так далее, в народное хозяйство, ну, при mm -hmm. а, госплане СССР. Mm -hmm. а, и а, именно в этом институте, в котором она трудилась, она где-то в, в, в Литве, или в Литве она была, mm -hmm. а, ей в институте, то есть путем анализа, той информации, которая поступала для того, чтобы автоматизировать mm -hmm. процесс вот, в народном хозяйстве, она вывела закон mm -hmm. самоорганизации живой материи. Mm -hmm. то есть, и там оправля... направляющая роль отводится направляющая информация, mm -hmm. то есть, которая находится не просто где-то а вот информация, которая входящая в процессе, а надэфирная информация mm -hmm. космическая, которая дает возможность этой материи развиваться по заданному, то есть направлению, чтобы именно развиваться. То есть она положила это в основу формулы uh -huh. и реализовала на двух народных предприятиях. То есть uh -huh. последнее было это в Литве, не помню, Давгопилсия, по-моему, то есть uh -huh. большой какой-то радиотехнический завод, более двух тысяч человек. Uh -huh. Вот это вот предприятие. То есть они подняли буквально. Ну то есть вот когда волна, вот это вот вторая волна перестройки, когда uh -huh. Сначала как бы сказали, что госплан это плохо, mm -hmm. а потом поняли, что без госплана, mm -hmm. без государственного заказа и анализа потребления и производства не mm -hmm. от этого не уйти не, не деться. То есть вот это вот ее внедрение этого метода по mm -hmm. вот этой самоорганизации, они принесло колоссальные результаты, там mm -hmm. до 80% выросла не прибыль, а вырос потенциал, ну то есть производство, mm -hmm. то есть увеличилась объем и так далее. То есть а, в этой формуле принимали участие от... А, ну, в общем, каждый на своем mm -hmm. рабочем процессе за свой, то есть он носил такую информацию, чтобы производственный процесс, который mm -hmm. заинтересован в, в конечном результате труда, а, то есть он делался лучше быстрее mm -hmm. качественнее то есть не сверху спускалась а то есть человек на месте говорил как лучше производить то есть mm -hmm. использовался метод э, ну, сбора информации от каждого конкретного исполнителя да да и в улучшение так вот когда мы говорим о э, вот развитии генетического не mm -hmm. деградация на развитие в том числе и человека, как личности и так далее, то есть мы подразумеваем эфирное, то есть у нее большие труды были, она очень религиозная. человек «Угу. и она изучила практически всю религи религиозную литературу, которая есть, «Угу. то есть все конфессии, которые представлены, ну вот доминирующие, группы, «Угу. и она очень сильно и серьезно изучала загад. Это та mm -hmm. книга, которая, становились ну, Сияния, mm -hmm. на которой, то есть, строится вот это вот еврейское все это. Mm -hmm. иудаизм и mm -hmm. сейчас вот этот самый Лайтман, который... Каббал. Да, каббализм там и все остальное. Mm -hmm. И вот она приводит очень много в своем труде, у нее много трудов, mm -hmm. с одним из них я был знаком, ну, прочел. И она строит, делает выводы на том, что... Вот. Опять же, основываясь на академика Клесова, что, угу. опираясь на Гаплоглопа, что а, еврейство это просто зараженный ген, который отождествляет этих людей. А заражается он путем а, модификации человека. Модификация на шестой угу. день. Благодаря вот этой модификации то есть угу. ген становится зараженным, и угу. не, а, генетическая цепочка, не все гены активируются, еще что-то. То есть угу. это исследование не только Клёсова, еще нескольких человек. То есть вот это вот биологический вот вот модер, вот модернизация. модернизация, да, то есть она неисправима то есть несмотря ни на что. Угу. Есть и есть возможность у нас, то есть почему а, гены передаются по женской линии 80%, а по мужской только 20%. То есть вот это вот модернизация, то есть к этому всему. Так вот, возможно ли у нас выход из вот этой вот у нас везде модернизация, оптимизация, вот вот, то есть смешение генов? То есть быстрый выход возможен ли или нет вот сейчас данном Нет, я говорю, возможен. Если, если это все поставить на нормальные, разумные рельсы, учесть все наработки, то мы в течение двух-трех поколений, во-первых, мы можем генетически исправлять ситуацию, это раз. Второе, мы можем ее исправлять информационно. То есть, скорректировав информационное поле, вот, мы тем самым скорректируем э, менталитет людей. И, сра... И это однозначно скажется в том числе на физике. Но вот вы живете в среде, где вокруг вас одни людоеды. Понимаете? То есть, вы находитесь в состоянии постоянного стресса. Вот, вы понимаете, что за вами охотятся. Вы становитесь, так сказать, вот этой ловкой, э, такой быстро бегающей жертвой которая в любой момент готова уйти от своего хищника. Понимаете, вот эту ситуацию мы изменяем, и генетика тоже меняется. Страх убрать. И страх там в том числе, и вот и ложный, очень много ложной информации, которая есть. Все, все вот эти ненужные, ненужные итерации, которые возникают у вас в голове, ну вот, их убрать, и все, и все будет нормально. Таким образом ситуация изменится. Потому что это, это не все. Можно и техническими устройствами проводить эту коррекцию. Потому что можно транслировать в эфир, например, скажем так, полевую информацию с идеальных генетических конструкций. Ну, я имею в виду человеческих. И тогда те, которые не идеальны, они тоже будут двигаться в сторону идеальных. То есть если здоровье, так сказать, разум, все положительные чувства и эмоции восторжествуют то соответственно в этой среде даже те которые не обладают этими качествами то есть постепенно их начнут приобретать и в том числе они их начнут приобретать и на генетическом уровне они они изменятся в союзе же было скажем так другое информационное поле всегда обобщались самые хорошие новости скажем так, все позитив, позитив, позитив всегда был. Да? И даже вот я сейчас смотрю э, на фото да, тех uh -huh. людей, которые тогда были. Uh -huh. ну, я была в то время, да, но uh -huh. я, мне казалось, что это вполне нормально. И только сейчас, видишь, какие выражения лица, взгляд, да, вот, поднятая, под, голова. поднятая голова. То есть они вот они совсем по-другому ведут себя, смотрят, в отличие вот от того, что сейчас видишь. Сейчас вот, вот прям скукоженные все, вот, под гнетом чего-то, как будто на них там... Хотя, хотя мы по-хорошему, по мы практически не жили в социализме. Мы начали строить социализм при Сталине, но мы его не построили. Потому что Сталин умер, вот. и тут же эта парадигма была свернута, и фактически мы строили иудо-социализм после Сталина. То есть это смесь социально справедливого общества социально несправедливого. То есть у нас идеального социализма то никогда не было, настоящего социализма. Существовали все вот эти вот кланы, так сказать, группы, протекции различные, там волосатые руки, телефонное право и прочее, прочее, прочее то, что нарушало законы правильного социального организма, когда каждый должен как бы по, ну, по способностям получать, не по протекции, а по способности. Вот. Это правило во многом нарушалось, особенно на верхних эшелонах. Вот. Если на нижних, в там, работе там, в бригаде ты мог, так сказать, отличиться там, в рамках завода, то на верхних уровнях там это все жестко пресекалось, потому что там работали кланы, группы различное право, родственные связи. Вот это, вот, это, вот это безобразие, если это безобразие убрать, ситуация будет совершенно иной. А убрать ее можно только одним способом. Надо вас отвязать от зависимости, вот, от тех, скажем так, сатрапов, которые могут появиться вокруг вас. У человека должен быть один, скажем, источник, источник финансирования, источник благополучия, государства. Все. Вот когда у него такая э, ситуация, когда не, самодур из э, коллектива не может там э, про, протащить какого-то, так сказать, э, своего родственника, своего знакомого там за взятку, э, поставить на нужное место. Вот. А когда ваше благосостояние зависит только от вас самих, и вы всегда находитесь в состоянии на плаву благодаря государству. Вот то, что мы уже разработали и продвинули, это вот сертификат оценки утраты жизни человека, вот за счет которого будет производиться финансирование каждого человека, и ни при каких условиях он не окажется за бортом, ни при каких условиях он не окажется на улице без еды и так далее. То есть, когда все эти опасности уйдут, реальная свобода выбора появится у каждого. Вам некуда торопиться. Вы не боитесь никого, ни, ни начальников, самодуров, ни каких-то там э, глупых решений, э, каких-то э, э, систем и так далее. У вас есть, вы находитесь в правовой структуре государства, у вас есть базовое, э, базовое обеспечение, которое вам вполне достаточно, которое вам обеспечивает нормальный э, уровень жизни, а дальше уже вы реализуете свой потенциал как захотите. Сергей да. ну, же... Пускай не захотят. И подходим к основному, угу. а, то есть, противоречию, который был, угу. а, начиная с 1977 -го года Конституции, 6-й, ведущая, направляющая роль коммунистической партии, которая определяла развитие, то есть наш светлый путь к коммунизму. Однако никто не, не представлял из простых граждан СССР такое себя представляет светлый коммунизм мы туда придем и какие должны быть итоги и результаты этого и насколько вот была эпохальна вот эта вот идея строительства коммунизма настолько был и монументальный и крат. то есть вопрос когда мы сейчас говорим об государственном обеспечении то есть нужно наверное ставить Вопрос или подразумевать следующее, что национальная идея развития государства, не потом от конкретных лиц, находящихся в том или ином кресле на каждом уровне. То есть если этот стандарт качества развития государства отвечает заданному вектору, то есть принятому всеми участниками этого государства, а те люди, которые находятся, или те человеки, которые находятся в креслах на конкретных местах, то есть, они четко следуют по направлению к заданному курсу и вектору. Если он не, не исполняет то есть свою функцию, то есть он корректно наблюдает, чтобы это э, движение направлялось в ту сторону, тогда он, значит, либо он враг, либо он просто не э, соответствует э, уровень специализации, ну, да. развития и так далее, занимает свои должности и место. То есть Вопрос говорится э, о чем? То есть вопрос в том, что, наверное, не за говорящими головами нам нужно идти, а за национальной идеей, которая идет... То есть ставит развитие, приоритет, то есть э, повышение социальных условий, социальных, политических, экономических для развития. То есть это родовая семья, это э, общины там или еще что-то, что, что предусматривать. Я не знаю, mm -hmm. через что мы к этому придем. То есть это уровень и качества жизни и развития каждого человека, mm -hmm. семьи, родовой семьи, в том числе государства, которое мы должны принять и которому идти и следовать. Ну, в принципе, mm -hmm. я правильно говорю, то есть мы к этому идем. Да, мы к этому идем. Только задачи значит, будут гораздо более масштабными, чем только что озвучены. Это и задачи э, выхода так сказать, в ближний, дальний космос, там, переселение на другие планеты, контакты с э, другими разумными системами. Вот, вот, и, вот эти задачи Сергей должны быть. Вячеслав, у нас сейчас ограничения по Москве, там гулять по графику, по, по, по дальнем космосе. Ну, как... Конечно, это так и должно быть. Потому что человек, который не имеет вот этих вот искусственных границ, он, он только и движется. Потому что движение к цели, которое находится на расстоянии вытянутой руки, это не движение. Это один шаг. Вот. Все это можно реализовать мгновенно. Все вот эти местные задачи, локальные задачи, их можно реализовать практически мгновенно. Достаточно быстро все это можно сделать. Организовать все эти общины, поселить людей в, в эко-поселение, поставить им производственные задачи, которые они там будут решать, там те или иные там, сельскохозяйственные, промышленные. Это на самом деле несложно. Это все уже было. И вот все это уже опыт огромный на планете Земля имеется. У нас есть, у нас чего только не было на планете Земля. И Силиконовой долины, и Академгородки, и города с... Ну, с, с определенной специализацией, вот. ну, такие как вот Зеленоград, там, Дубна, Обнинск и так далее. Все, все эти, так сказать, вещи, они уже имеются в нашем опыте, они уже были в свое время реализованы вот, и продолжают реализовываться на других территориях, в других странах. Вот. И задача просто это обобщить и применить, это несложно сделать. Вот. Нам надо другие задачи ставить. Мы сейчас стоим на пороге значит, либо гибели, либо соединения с разумными цивилизациями единой Вселенной. Вот у нас что. У нас вопрос стоит о том, мы вообще как цивилизация попадаем в категорию разумных. Если попадаем, значит, у нас есть шанс. Если не попадаем, значит... Нас откопают через какое-то время и скажут, вот эти окаменевшие останки, это и есть те самые люди, которые не смогли в очередной раз найти выход из сложившейся ситуации. И долго-долго бросали друг в друга ядерными зарядами, пока наконец не уничтожили себя в совсем. Что уже неоднократно было здесь. Вот, вот и все. То есть мы дошли до точки, где переходная. Ну, смешно вообще говорить о развитии цивилизации вот в этих близких перспективах, когда хорошо известно, что догоны... Догоны говорят ученым, что они прилетели, значит, которые ходят на бедренных повязках, говорят ученым, что они прилетели с двойной звезды Сириус. Вот. Но если это знают люди в набедренных повязках, то те, которые называют себя этими, скажем так, цивилизованными народами. С чего они-то ни хрена не знают? Ни откуда они, никому они принадлежат, ни с, каким, ни с какими мирами, там, цивилизациями, системами, структурами они связаны в космосе. Это же смешно. Дикари в бедренных повязках знают, что они с двойной звезды «Сириус». Вот. А те, кто обладают радиотелескопами и телескопами на орбите, вот, считающие себя умные, не знают этой информации. Вопрос очень хорошо от Герма Люди должны получать только препарированную информацию от наших специалистов. Вот, если вот они, будут не они ее препарируют. Получать, как же потом управлять -то? Как же стадо, стадо да. пасти? Много свидетельств о том, что была ядерная война на планете. Уже доказано ли это. Не, не пропагандируется, это официально ну, официальная, эта точка зрения, СМИ там и так далее. Кусмахенджи Дара, э, наш Аркаим, сколько лет раскопали, потом закопали. Ну и вот таких, много да. да. Много свидетельств, всех этих э, предыдущих цивилизаций там. Зуб Будды можно увидеть, так сказать, в музее там. И понять, что люди были роста как минимум там пять с половиной шесть метров который хранится по моему шри-ланке 8 сантиметров в высоту okay. можно посмотреть Он есть его фотография okay. ну, вот. пропорции тела будды можно почитать об этом потому что там тоже все описано как он выглядел какие у него были Руки, ноги, ступни там, и так далее. Что случилось? Mm. Почему мы так измельчали? Да не в этом дело. Дело, дело в том, что мы самое мы главное, мы дошли до определенной точки, когда, скажем так, существование разумной цивилизации прервалось из-за того, что люди не нашли, ну, скажем так, взаимодействия. Ну, Приемлемых, приемлемых решений для своего дальнейшего существования. То есть конфронтация. Конфронтация привела к гибели. Чем они там кидались друг друга? Какими, так сказать, ракетами, оружием, энергиями? Это другой вопрос. Только факт остается фактом. Цивилизации эти погибли. И нам в случае, если мы не сможем этого сделать, если не сможем перейти, если нас вот эта паразитарная структура все-таки затянет в, этот, в решение вопроса, который, как они это видят, нас ожидает то же самое. Мы с точки зрения внешнего наблюдателя будем представлять из себя крайне опасную, в том числе для внешней разумной жизни цивилизацию. Мы сейчас уже представляем. Очень опасно для внешней разумной жизни цивилизацию. И те немногие, которые сейчас разумно мыслят на Земле, они не представляют э, всю цивилизацию целиком. И не имеют полномочий от всей цивилизации целиком. Они не являются ее лидерами. Лидерами как раз являются те, у кого все кукушки уже разлетелись давно. И их бы хорошо бы все-таки лечить в психиатрических стационарах. Вот. Но судя вот по заявлениям того же Грефа, того же э э э, Билла Гейтса, вот, сотен тысяч специалистов, которые работают в разных лабораториях и строят без конца, без края значит, э э все новые и новые виды оружия, занимаясь только одним изобретением все новых и все более эффективных способов уничтожения э, человечества. Вот Разве этих людей можно назвать э, вменяемыми? По-моему, это крайне социально опасные элементы, которые должны находиться на жестком стационарном лечении вот, и в со соответствующем режиме. Потому что их идеи, это и, они воплощаются. Извините меня, ядерные ракетоносцы – всех мастей они летают, плавают и ездят по всей земле. И вот эти вот их э, бредовые фантазии, этих недоумков, вот, они, к сожалению, вот, реализованы уже. И все это представляет реальную угрозу, а отнюдь не фантастическую. Вот. Сейчас мы перешли в другую стадию, то есть уже на отдельном уровне с помощью микробов и всяких. Ну, и всего остального. То есть сейчас уже неэффективно использовать ядерное оружие. Потому что есть, загрязнение территории там, и явно видно, кто враг там и так далее. Проще mm -hmm. выпустить какой-то вирус. И он там по заданной технологии и программе выкосит э, ненужное население, так сказать. И вот Чубайс сказал, что Россия должна принять активно вот, население планеты. То есть, то есть я не знаю до сих пор, почему то есть, человек этот на свободе. То есть у нас столько статей по экстремизму, в том числе и в Российской Федерации, применяемой ими законодательство То есть человек, который говорит, что 30 миллионов выморок, не вписавшись в рынок, ничего страшного, не, не обращайте внимания, новые народятся. То есть вопрос заключается в, в адекватности, то есть следование их политики, действиями. И программ, которые они... Я тоже всегда задавался вопросом, почему это опасное животное до сих пор не сидит на цепи и на строго мошенники. Вот. Но, к сожалению, тенденция такова, что такого рода опасных животных вот, сейчас э, большинство в системах управления, и не только нашей страны. Подумай Гариса ты... Трампу, что думаешь? Я думаю, что он играет свою игру. Вот, хотя, так сказать, выполняет задачи, которые ему спускаются сверху. Ну, я уже высказывался по этому поводу. Смысл такой, что э, сверху спускаются э, глобальные программы, которые вот, реализуются. Ну, в нашем случае сейчас вот, на планете якобы идет какая-то пандемия. И под этот шум волны э, каждый э, мелкий э, царек на каждой своей территории пытается реализовать свой интерес. Дональд Трамп свои интересы, так сказать, у нас свои интересы, там где-то в Индии, где-то в Китае, там свои интересы, везде они разные. Вот, кто-то меняет конституции, кто-то там переходит в другие юридические поля, кто-то еще какими-то вещами занимается. Таких очень много, потому что все, вся территория планеты Земля разделена на непонятное количество юридических субъектов, которые по-хорошему должны объединиться в единый субъект потому что в противном случае спасаться от сумасшедших, которые сверлят дырки в земной коре закладывают туда термоядерные заряды и взрывают их, наблюдая за движением этих да, ли, литосферных плит вот, слишком много вот. И вот этих сумасшедших их надо держать все-таки на очень коротком и строгом поводке. Может ли Дональд Трамп помочь нам в восстановлении СССР осознанно неосознанно? Были же уже заявления, что он хотел встретиться с руководителями? Нет, дело в том, что вся ситуация движется к тому, что единственный на планете правовой субъект должен возродиться. Она двигается в эту сторону. Вопрос в том, какой будет баланс сил в, ну, в, в критический момент. Вот, если ситуация будет складываться таким образом, что они противная сторона найдет какое-то решение, ну, вот, возможно, у них что-то и получится. Хотя я такой возможности не вижу. То есть они уже загнали себя в угол? Они опоздали. Им надо было этим заниматься раньше. Мы еще когда значит, в 2008 году там, в 2010 году делали свои первые заявления, тогда мы им, в принципе, показали путь движения к правовой системе. Но они тогда это все игнорировали. Вот сейчас ситуация доведена до своего апогея. Я вчера смотрел прямую трансляцию с улиц Нью-Йорка. Вот там ситуация близкая к тому, что может начаться гражданская война очень близко к этому, потому что любую проблему надо решать тогда, когда, так сказать, для этого есть возможности, время. А сейчас все это назрело, вот это уже, так сказать, гнойный, гнойное образование и лечение только хирургическим способом. Вот поэтому потери при этом лечения будут неизбежны.